Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с коллекцией флизелиновых обоев Let's Be от бельгийского производителя Хрома. Компания Хрома была основана в 1850 году семьей Мазюрель. Сегодня главный дизайнер бренда в соответствии с уже сложившейся семейной традицией продолжает выстраивать эту уникальную комбинацию вдохновения и технологий производства что позволяет компании Хрома оставаться признанным мировым лидером на рынке настельных покрытий. Главным ключом к успешному развитию фабрики стал креативный и бесконечно изобретательный подход к созданию материала. Новая коллекция флезелиновых обоев Петсби создана в атмосфере 20-х годов с ее роскошью и блеском, шампанским и джазом. Именно в это время гламура зародился стиль Art деко который вдохновил дизайнеров Хрома на создание этой коллекции. Свежие контрасты и сложные цвета, яркие дизайны и блеск принтов современной интерпретации стиля в исполнении Хрома роскошно и неподражаемо. Узоры и принты коллекции удивительные и разнообразны: Стилизованные веера нанесены на матовый фон тонкими полосками блестящей краски и представляют собой четкую геометрию, которая свойственна стилю Art деко Два других строгих геометрических орнамента сочетают в себе динамичность линий и тактильные эффекты, блеск металлической краски и матовый фон. Художники добавили блеска даже в растительный орнамент, изобразив на полотне густые ветви деревьев с блестящими грозьями. Роскошно на стене смотрится абстрактный геометрический рисунок, напоминающий змеиную кожу. Стильно и изысканно также выглядит полотно из множества маленьких блестящих квадратов, напоминающих сияние драгоценных металлов. Световое ассорти коллекции радует своим многообразием. Сочетание черного и мятного, черного и бронзового, оттенки меди, роскошной зелени и красного, терракотовый, золотистый, кофейный, и ягодный. На обои Гэтсби элитный каталог – полотен, богатый смелыми дизайнерскими воплощениями, игрой цветов и сочетанием геометрических фигур. Полотна выполнены из экологических материалов с использованием технологии шелкографии. Рельефная фактура обоев создает эффект объемности, имитируя декоративную штукатурку стен. Несмотря на креативность узоров и игры цветов на полотнах, обои рома и Детсби будут уместно смотреться и в стильных современных и в классических интерьерах. Эффектные обои с оригинальными узорами и рисунками отлично подойдут как для частных квартир и домов, так и для кафе, баров и ресторанов. Украсив одну стену яркими или темными обоями с геометрическими узорами в стиле 20-х годов, а остальные однотонными обоями-компаньонами вы гарантированно получите впечатляющий интерьер. Со светлыми обоями можно поступить по-другому. Это обои с однотонными узорами, эффектные, но не бросаются в глаза, не смело можно клеить все стены комнаты. Полотна с буйной листвой и блестящими при освещении грозьями выполнены в потрясающей цветовой гамме. Красные, малиновые, синие обои или классические оттенки белого. Коллекция Хрома Гэтсби также обладает отличными техническими характеристиками.